Владимир, что для вас значит people management и лидерство? Как вы руководите людьми? У меня есть особое понимание этого вопроса. Я считаю, что современный лидер, современный менеджер ⁇ это человек, который обязан в первую очередь убедиться в том, что все сотрудники, весь коллектив одинаково понимают предназначение организации, в которой они работают. Какой запрос у клиента существует и почему. Организация способна этот запрос реализовать и выполнить. Какова цель функционирования всей команды? Это основная роль и это задача номер один. Задача номер два – это обеспечить наиболее благоприятные условия для того, чтобы каждый сотрудник мог реализовать себя на своем рабочем месте. Для того, чтобы каждый сотрудник воспринимал ту цель, которая стоит перед всей командой, как свою личную. Вот это вот основная роль менеджера на сегодняшний день. Но ты не